Привет! Вас приветствует Сумчатый Эксперт. Как же все-таки купить женскую сумку недорого? Для того, чтобы она была и качественная, и удобная, и ноская, и отвечала всем вашим параметрам. Для этого нужно набрать мой номер телефона, обратиться с вопросом, как мне подобрать сумочку. И однозначно мы по видеосвязи, либо по фотографиям, сделаем подборку именно для вас. Сумочки... Ту приобретете, которая вам нужна по функционалу, по цвету и по модели. Потому что, учитывая наш образ жизни, мы все разные, нам нужна определенная сумочка, удобная именно для меня, то есть для каждого из нас. Это все учитывает ваш образ жизни, ваша мобильность, насколько вы быстро бегаете, либо вы работаете административным работником и вам нужно сумку поставить. Ну, в общем, учитываются все нюансы, поэтому очень рада сегодня показать вам новую коллекцию фабрики Оливии город Пенза. Это мягкие модели. Мягкие сумочки. Здесь будут представлены модели более классические и более новые. Начну вот с этой белой красотки. Сумка выполнена на лазерной установке. Вручную подбирается на станке рисунок, задается программе и она вырезает нужный рисунок. Подложкой в данной модели влияется цвет такой оранжево-коричневый. Он не яркий, приглушенный и не бросается в глаза для того, чтобы выделиться именно цветом. Смотрите, как закреплена ручка. Здесь мы так называем между собой пирсинг. Почему пирсинг? Потому что здесь гантельки, которые закручиваются, дополнительным, являются дополнительным креплением к сумке. Она закреплена таким образом с четырех сторон. Сзади кармашек на молнии. Вот такой вход. Внутри очень качественный везде подклад, большой карман и карман, перегородка на молнии для всяких скрытых от глаз предметов. Цена этой сумки 2000 рублей. Размеры оставлю в описании под видео. Для, для вашего удобства абсолютно все модели с перечнем. По тому вот, перечню, как я показываю, первое, второе, третье, четвертое, пятое, там или еще какая-то, с описанием все внизу можно просмотреть, нажать именно на эту модель на кнопочку и просмотреть именно тот кусок, который вас интересует. Цена этой сумки, повторяю, 2000 рублей. Идем дальше. Вот такие две модные красотки. Есть серебряная красивая и спокойная бежевая. Обе модели смотрятся стильно и интересно. Снимаю на улице, домой вообще не хочется заходить. Такая тишина, благодать. Очень красивый закат. Сзади меня цветет груша, темно не видно, но настолько комфортно на улице. Прям аж звук, знаете, такой звенящий. И что здорово в это время суток нет мошек, а их у нас бывает очень много комаров. И, конечно же, нет мух, поэтому снимаю на улице. Так кайфово. <с> Но, в общем, девчонки, давайте я расскажу на серебристой модельке. Эко кожа, вся простегана, очень ровными шахматками все прострочено. Вот такое дно. Декором данной модели является вот такая вот маленькая э, плюмбочка по бокам два кармана карманы рабочие с обеих сторон закреплена вот здесь э, ручка ремень на дополнительных цепях что является декором очень аккуратно все выполнено очень аккуратные шовчики везде все прям подобно и здесь длина ремня регулируется то есть можно увеличить и повесить сумку через себя, либо на плечо, либо в руки. Размер модели очень комфортный. Сюда войдет тетрадь школьная, не больше размер, но она как раз является тем моментом, когда жарко, хочется комфорта, набегу все быстренько и мобильно. Еще раз повторяюсь, бежевый спокойный, молочный и серебристый цвет. Так, идем Дальше. Есть вот такая моделька. Тоже смотрится очень-очень интересно. У нее цвет очень такой нежный, кремовый. Это мешок. По бокам вот таким образом закреплено донышко. Донная часть вот такая. Размер не маленькая. Сюда легко войдет формат А4. Покажу по размеру листка. Вот так. Ручка ремень не регулируется. Хотя меньше его сделать можно, больше нет. Садится на плечо. Благодаря тому, что сумка мягкая, она очень комфортно сидит на плече. Идем вовнутрь. Здесь помимо молнии есть еще дополнительная клепка. Она вот так легко застегивается. Видите, прям раз и все. Если ты бежишь в маршрутке, сел и надо быстро достать кошелек, я могу достать, захлопнуть вот так. А закрывать. На молнию я могу позже. Красивый подклад гороха. Как во всех мешках, дополнительная перегородка небольшая для документов. И вот такой вот большой карман. На задней стенке карман на молнии. Так, следующая моделька. -то. Тоже мешочек. Тоже мягкая, но она уже на двух ручках. Она чем-то похожа с предыдущей. Кстати, не сказала. Цена этой сумки 2000 рублей. Здесь идет в отделочку топленое молочко, такое бежевое. Это белый и нежно-фиолетовый, разбеленный. Сама сумка бежевая. Она чем-то похожа в комбинации вот с этой. Цвета использованы одни и те же, но модели. Показываю подальше. Разные. Здесь более округлая модель. У нее более закругленная донная часть. И поэтому она выглядит слегка такой округленной. Для тех, кто любит две ручки. Ручки на кольцах. Вот так закреплены они. Здесь пробиты люверсой, что добавляет дополнительной прочности самой сумки в носке. Бывают ручки жалуются, вырываются. Хотя у нас таких случаев нет. Но... Если нести ведро картошки, конечно, она вырвется. Это однозначно. На задней части карман на молнии. Вот такой широкий, удобный вход. Тоже перегородка. Сейфик. Большой карман. И на задней стенке еще один дополнительный карман на молнии. Показываю, как она садится на плечо. Вот таким образом. Так, показываю еще одну красавицу. Это красивый, модный, большой шопер. Обожаю такие сумки. Видео немножко искажает цвет. Но хочу сказать, что он неоднородный. Он прям похож на джинсу. Вот близко, видите, какой он цвет. Как будто это джинсовая ткань. По ощущениям, по тактильным, очень мягкий. Он прям вот смотрите какой. Вот прям вот так вот так. Здесь тоже ручка-ремень, который можно... На одно-два не уменьшить, а увеличить нет. Через тело перебросить не получится, а через плечо очень даже легко. Подойдет даже для очень крупных девочек, либо для тех, кто любит большие сумки. Эта сумку подойдет также для поездки на природу, в дорогу, на дачу, к друзьям, куда угодно. Потому что сюда войдет ну очень много. В вот такая красивая стильная сумка. Девчонки, все для вас, наши производители стараются.